Колонизация Америки практически уничтожила коренные народы. Являлась ли целью истребления индейской магии? В чем причина исторических событий на американском континенте, если смотреть не точки зрения? Опасно ли в таких ритуалах участвовать людям, рожденным другой культурной традиции? С последнего да, опасно. Но опять же, если вы наладите контакт с древними силами, то все будет нормально. Колонизация Америки это расчистка территории. На территории живут не люди, на территории живут их боги. А проводниками силы богов являются люди. Когда первые колонизаторы зашли на территорию Америки, они конечно же грязными способами зачищали территорию. Убивали не столько богов, тогда они убивали людей. Убивать богов пришли уже, пришло уже следующее поколение. Это и попы, местные и, конечно же, э, крайне паскудные протестантские общины, которые, в общем-то, для этого и создавались, чтобы на чувстве собственной праведности творить дела ужасающие. Квакеры, которые появились на территории Северной Америки, именно этим и занимались. Потом эти секты расплодились, конечно, в большом количестве. Основной их задачей было не столько уничтожить индейцев, и отобрать у них землю, сколько уничтожить право их богов на эту землю. И они с успехом справились. С успехом справились. Как когда-то христианство заходило на наши земли, уничтожая нашу святыни, так когда-то зашло и протестантство, тоже ветх христианства, уничтожая и другие земли. Им нужно было место. Конечно, на территории Туманного Альбиона им уже было тесновато. Им нужно было плодиться и размножаться, как завещал их неплодный и неразмножающийся бог. Поэтому они залили кровью целый континент, уничтожили каналы, информационные каналы и расчистили себе территорию. Просто помните, что никогда не бывает навсегда. Когда-то в свое время культ этрусков, например, формируя свою собственную культуру, они были цивилизацией, они не успели сформировать цивилизацию, но сформировали мощную культуру. Изначально закладывали ее на сроком в 900, по-моему, лет. То есть это лежало буквально в краеугольном камне основа этой культуры. Они так и говорили. Время нашей культуры вот такой-то период. Вот сих до сих. Можно, конечно, попробовать продлить, но, как правило, получается наоборот. Там были специальные ритуалы, которые э, Помогали им избавиться от определенных проблем, но за счет отведенного времени. В истории, и вообще в магической истории, это самый маленький цикл времени, который был выдан на формирование определенной культуры. Но вот с американскими историями, там тоже был выдан определенный период времени. То столько, сколько они отвоевали у местных. И вот это время не то, чтобы приходит к концу. Приходит к концу вообще весь объем христианства, но и время этой клики, оно тоже заканчивается вместе с объемом, со всем объемом христианства. Но то, что они огребут по полной схеме за то бесчинство, которое они совершали, можете даже не сомневаться. И дело даже не в тех протестных акциях и э, громкоголосых выкриков всяких престарелых, престарелых демократов о том, что чьи там жизни важны и что на самом деле мы тут должны, как говорят в Белоруссии, как земля колхозу всем, кого мы так долго и злобно угнетали. Нет, вовсе нет. Это игры э, на потребу толпе и попытки каким-то образом себя забелить, не сработает однозначно. А... Все будет правильно, на этом построен мир. Закончатся все проекты, вернутся все старые боги и каждый будет разбираться со своими обидчиками сам. Невиновные не пострадают виновные от ответственности, не уйдут. Пусть все происходит правильно. Мы не то, чтобы с вами, коллеги, входим в эпоху справедливости, потому что, например, та же Америка показывает, что у них очень искаженное мнение о справедливости. А, это все не так, все будет по-другому. Справедливость матери, она другая, а, совсем другая. Вы это все увидите, вы это все поймете. Я единственное, что хотела бы вас попросить, чтобы в вашем теле не было ни сочувствия к пострадавшим, ни соболезнования к ним. Каждый пусть возьмет свое, и каждый за свое и отвечает. Не вкладывайтесь своей жизнью и своей бытийной массой в искупление чужих грехов, это не ваши игры. Ваши игры это ваши дети. И всех, о ком вы заботитесь в настоящий момент, и то до определенного времени, а все остальное нет. Помните этого, как бы рефлексы не желали вам э, единым порывом за все единое человечество и так далее, и так далее, и так далее. Все это лозунги, все это форма для того, чтобы вы добровольно отдали свое время для того, чтобы вы добровольно отказались от своих достижений. Не делайте этого. Просто наблюдайте за этими процессами. Какими бы странными они вам ни казались, помните, это справедливость. Это возмездие. Слова возмездия, Колюш, у нас зашел этот разговор, слова возмездия звучат часто. Я думаю, что вы слышали их от различного рода блогеров и публицистов и просто рассуждающих людей, а, -а отольются мышки, кошкины или как, нет, кошки, мышкины, слезки, что мол вот благословенная демократическая страна Америка, сколько зла она нанесла всего миру, а маятник, то маятник кончается в обе стороны. Все так все правильно, да. И маятник качается в обе стороны, он тут же слышишь и э, голоса тех, кто под этот маятник попал, и говорит, а мы при чем? Мы при чем? Воевали одни, э, правительство отдавало распоряжение, почему по нас-то бьет? И вот это хороший вопрос, а что по нас бьет? А давайте подумаем, почему бьет? Такой же вопрос задают и христиане, которым второй год подряд закрывают их храмы. За что, говорят? Христиан спрашивают, ребята, а вот когда ваша замечательная религия любви заходила на наши землю, когда вы вырубали под криком во славу, кого, какого бога вы это делаете, вырубали наши священные рощи, ломали наши капища, убивали наших жрецов, когда вы запрещали нам ходить в лес э, на купалу, когда вы запрещали нам приносить дары духом леса, когда сжигали противников этих запретов на кострах. Как вы думаете, что чувствовали те, кто должен был расстаться со своими богами в угоду ревнивого, злобного бога, который приколотил своего сына к кресту и позволял людишкам совершать это действие каждый год в течение двух тысяч лет. Как вы считаете, что чувствовали эти люди, у которых украли их богов, которых обрезали, и присоединили совсем в другой системе. Что они чувствовали? Вот то же самое сейчас чувствуете вы. И христиане говорят, а мы-то тут при чем? Опять при чем? И как же надо объяснить, что и те несчастные американцы, которые страдают сейчас, от раскола в собственном обществе. И те христиане, которые страдают перед закрытыми дырями своих церквей, страдают за одно и то же. Они ничтоже сумняшились, пользовались благами этих преступников и даже гордились этими достижениями. Но если ты гордился достижениями своей религии, которая кровью залила полмира, своей страны, которая сделала то же самое, Почему ты сейчас удивляешься, что тебе приходится нести с ними солидарную ответственность? Разве это не справедливо? Давайте подумаем об этом. Это справедливость, вот она такая. Магия говорит, маятник качается в обе стороны. И тот, кто пользовался благами преступника, должен нести солидарную ответственность с ним, даже если он сам этого поступка не совершал, но он пользовался этими благами. Вот такая, такое правило, коллеги, вот такая логика. И возвращаясь к вашему вопросу относительно Америки, все возвращается на круги своя. Вы видите это сейчас на своем континенте, это проявляется максимально ярко. Наблюдайте за этими процессами, просто наблюдайте. Вот так работает принцип справедливости. Так маятник качается в другую сторону. Если вы осознаете причины происходящего, вы гарантируете себя того, что вы не попадете под возмездие, потому что осознавший уже наполовину вышел. Потому что осознать, это не просто сказать да-да-да, я согласен, не трогайте меня, пожалуйста. Осознать, это осознать. Осознать, это совединить себе в своем разуме, эффекты причины и следствия. Не снимать с себя вину, а просто понимать, да, я пользовался благами этой системы. Я пользовался благами системы, которая э, построила эти блага на крови других, на оскорбленных богах, на убитых невинных людях, на совершенных преступлениях. Да, я пользовался этими благами. Я это вижу и построить свою жизнь таким образом, чтобы больше, и, наверное, этого не делать. Рассчитывать на себя, а не на ту платформу, которую создали для тебя на этой почве. С точки зрения магического равновесия, это вхождение в состояние равновесия, вхождение в состояние справедливости. Достаточно отказаться от этого в уме, чтобы начать реализовывать свое право свободного вовне. Но ведь свободный это во всех смыслах свободный. Свободный это ведь и тот, кто рассчитывает только на себя, который не берет в долг у системы то, что она ему предлагает, удобного и комфортного, не поняв, какая, какую стоимость система возьмет с тебя за это удобное и комфортное. Потому что тот, кто не спрашивает систему, будет вынужден нести вместе с ней умирающую солидарную ответственность. Запомните мои слова люди, которые еще пока не совсем понимают смысл происходящего. Попробуйте развернуть это в своем сознании и самого себя сделать честным и чистым. Понятно, что весь мир не обилишь. Но весь мир и не надо. Если вы будете строить свою собственную реальность, делайте это на состоянии без долгов. В том числе и долгов которые вы обрели, пользуясь благами системы, которая сейчас получает возмездие с точки зрения материнского права и с точки зрения возмездия Ирини, которые всегда знают, кто прав, кто виноват.